Всем привет! Я сейчас расскажу, как сделать вот такую брошь. Это брошь из серии броши Бабаб, выполнена для проекта 1 плюс один. заготовки для этой работы мне достались от Ольги Калитенко. Ольга Леонид у нее выдала вот такие два деревянные брусочка. В брусочке были просверлены отверстия. Позднее в отверстие я запихнул желтый пластиковый шнур. Замок для булавок я делал с двойной углой, что достаточно массивные чтобы хорошо держались на ткани. Для изготовления брошки мне потребуется бронзовая проволока, деревянный брусочек, куски металла, в данном случае это обрезки от линейки. Сначала я нарезаю заготовки для деревянной вставки. Мне надо такие четыре одинаковые заготовки, чтобы обрамить по периметру брусочек. Для этого я отчерчиваю по первой заготовке ширину и отрезаю дальше. Вот у меня 4 заготовки, даже 5 получилось. И я отрезаю основной кусок линейки. Дальше я прикидываю композицию, как она получится. Сначала мне потребуется спаять вот так вот, немножко под углом, чтобы было больше объема. Перед тем, как паять, я выравниваю заготовки. Заготовки выравниваю на правочной плите с помощью стального молотка. Не очень принципиально останутся ли следы от молотка, поэтому стальной молоток. Когда заготовки ровные, я их обрабатываю по краям, чтобы были ровные торцы. Делаю это с помощью бормашины и алмазного диска. Алмазный диск вырезан из алмазной шкурки. Есть такая алмазная шкурка в металлической основе. Совершенно неубиваемая. Нужно обработать все стороны заготовки, чтобы они были ровные. Заготовки, которые я хочу спаять, я кладу на огнеупорную плиту и устанавливаю их в объеме, чтобы они были немножко под углом друг к другу. Для этого я под края Заготовки подкладываю обрезки металла, их надо положить так, чтобы центр тяжести линейки не прогибал углы. Под одну сторону под другую кладу и совмещаю так же, как я буду дальше паять. После того, как все сделано, после того, как все установлено, я мажу флюсом в данном случае это обычный флюс смесь бурые и бурной кислоты только надо его намазать очень много потому что сталь очень сильно окисляется и немножко хуже появится, чем серебро или цветные металлы паять я буду латунью я положил кусочек флюса большой чтобы он заполнил все щели сначала я немножко подогреваю чтобы флюс весь прокипел и сверху нашел вкладу куски латуни продолжаю интенсивно нагревать флюс немножко сдвинул пластины, но я их поправил на место и сейчас прогреваю. Грею до тех пор, пока латунь не расплавится. Температура плавления латуни около 900 градусов, поэтому надо нагреть достаточно сильно. Вот сейчас видно, что латунь расплавилась и заполнил шов. Немножко пришлось подтолкнуть латунью пинцетом, чтобы она расплавилась. Так, ждем, когда немножко остынет. Дальше я зашлифовываю кусок, на который наплавлю латунь, чтобы потом можно было легко припаять ушки. Так как ушки очень маленькие, их легко сплавить. Паять их на латунь неудобно. Опять я мажу обильно флюсом, кладу достаточно большой кусок металла сверху латуни и нагреваю. Вот получилась плюшка латуни на стальной пластине, к потом легко припаяются петельки для булавки. Теперь делаю оправу для деревянной вставки. Беру эти заготовки, их надо спаять под углом примерно 90 градусов. Для того, чтобы заготовка не ерзала, я придавливаю их сверху огнеупорной плитой и также мажу флюсом и запаиваю. Сначала я флюс тоже немножко прогрею, чтобы он прокипел и не, не сдвигал заготовки. И потом положу, собственно, припой. Припоем будет опять латунь. И латунь заплаиваю к шов Вот все получилось, остужаю, все держится. Собственно, повторяю всю эту операцию с остальными, с остальными частями и допаиваю последнюю стеночку. Когда все стеночки спаяны, я отрезаю лишние куски. В данном случае я просто отрезал ножницами. И зашлифовываю, чтобы по высоте было все одинаково. Опять использую алмазную шкурку. Алмазная шкурка еще хороша тем, что можно не отбелять от флюсов. Флюс ей не страшен. Вот, примеряю заготовку, все вроде подходит. Немножко там э, углы с воздухом. но... Дальше я зачищаю шов, распиливаю лишнюю латунь, которая наплавилась. Опять использую курку алмазную. Вот сейчас хорошо видно, что она снимает металл вместе с флюсом, и поэтому я до сих пор еще ничего не, от... не отбелил. Дальше я припаю основную основу брошки к оправе. Чтобы хорошо припаялось, я зачищаю металл. Вот видно, что это кутки линейки цифры проступили. Также все смазываю обильно флюсом. Пододвигаю все хорошо, кладу сразу припой и начинаю греть. Вот все спаялось. Деревяшка вставляется. Следующий шаг я делаю петельки для булавки. Для этого я беру собственно, основную проволоку, из которой будет булавка, и я уже обкручиваю ее же. Получаются петельки. Получилось несколько колечек накручиваю Колечки раскусываю Делаю чуть больше, чтобы когда если вылетит что-то Замещаю стеночки, чтобы были одинаковые И запиливаю их Можно напилить, но я сейчас алмазная шкурка Потому что она была заправлена Запиливаю небольшую плоскость, чтобы Заготовка хорошо могла стоять Там, где я буду паять На заготовке, куда я буду паять, я тоже запилил немножко И вот она колечко само стоит Потом еще кисточку взял немножко Начинаю греть все нормально греется сейчас нагреется припой затечет под колечко сейчас припаю второе колечко припоинка уже лежит не немножко подогреваю чтобы он приплавился уже к латуни и сверху ставлю на почти расплавленное колечко так чтобы запаялась сразу две половинки и так все колечки припаяны и делаю булавку для того, чтобы булавки сделать, я сгибаю две проволочные, вот как единицы, и просовываю их в эти колечки, так, чтобы вот концы от единиц смотрели друг на друга. Дальше я выгнал наружу эти носы, чтобы они висели в воздухе, помазал их флюсом вот сейчас, и просто нагреваю, бронза немножко подплавится, и концы соединятся в единое целое. Бронзовую проволоку использую, потому что бронза достаточно жесткая, и булавка будет хорошо пружинить. После того, как булавка запаяна, я припаиваю игло иглоулавливатель. Это я делаю такую P-образную скобку, которую целиком припаяю к заготовке. Много флюса надо, чтобы хорошо спаялась. Греем. Не поменяю, 900 градусов примерно температура плавления латуни. Все пайки вроде бы сделаны. Теперь можно отбелить брошь. Вот я отбелил брошь. И видно, что латунь хорошо затекла под шов. Теперь отмеряем длину иглоулавливателей, чтобы они были симметричные. Вот смотрим, чтобы игла как помещалась, и гнем их внутрь. Такие барашки сгибаю. Слежу за симметричностью, подгибаю так, чтобы было легко застегнуть и остеять. Дальше после отбела у меня получилось так, что железо в кислоте погрылось медью. И хочется, чтобы ушел этот эффект, я обжигаю еще раз, чтобы вся краснота почернела и весь блестящий металл тоже почернел и стал такой единообразный. Дальше я отстукиваю булавку, чтобы она нагротовалась и стала жесткая. Я ее дополнительно отбиваю на остальной плите, так, чтобы она хорошо поружинила. Там, где не отбить, гну немножко пассатижками обратно и выпрямляю Вот она пружинит Теперь надо все пошкурить и обработать В данном случае это обычная 320 шкурка Сейчас как раз хорошо, где стали почернела, черные цифры остаются Особенно внимательно надо обработать вокруг замка, чтобы убрать все колючие острые края И зашлифовать, вот, чтобы замок было удобно открывать и закрывать Сошлифовываю все острые углы, чтобы они были аккуратненькие Так, вот все отшлифовал Теперь надо заострить иглу. Для этого мне понадобится фенагель, пропили на пазик, чтобы не соскальзывала игла, и напильником запилю иглу на морковочку, чтобы острый был конец. Проволока у меня квадратная, бронзовая, поэтому я еще спиливаю грань, грань чтобы она такая круглая стала. Когда я все опилил, да, надо отполировать иглу, чтобы она хорошо протыкала одежду. Особенно вот острие, где самое острое, надо сделать так, чтобы вот он там точно все было отполировано. Тогда он не выдергивает нитки. Также полирую вот основание замка повнимательнее там, чтобы все было чисто, ну, чтобы все было гладенько. И всю длину иглы отполировываю, чтобы хорошо протыкала одежду. Теперь мне надо закрепить деревянную заготовку, деревянный брусочек от Ольги Леонидовны в... Броши. Я просверлил по два отверстия с каждой стороны и теперь в эти отверстия я загоню проволоку, которая воткнется в деревянный брусочек, будет собственно как гвоздики. Так как я надсверлил деревяшку, достаточно глубоко они загнули, загнались и вот я теперь все зашлифовываю все вместе. После того, как я полировал, почистил шкуркой брусочек, заново его натираю воском. Ну и, собственно, брошка готова. Дальше осталось подписать. Подписываю я, собственно, просто нацарапываю чертилкой имена участников, кто участвовал в данном проекте. Это Ольга Леонидовна, Ольга Калитенко и, и собственно, я, Юру Булков. Ставлю дату и подписываю еще город на всякий случай. Чертивка хорошо царапает, поэтому, собственно, вот. И вот две броши, две подружки пошли гулять. Ура! Все готово.